Когда получали студенческий билет, мы с Настей сразу же познакомились, подружились, а потом с другими да. Я давно мечтала сюда поступить, и мне очень нравится этот колледж, и вот, поэтому я сюда и поступила. Очень так ярко, так все звонко, мне очень нравится. Мы находили таблички и отгадывали слова, это было очень интересно и увлекательно. Я не рассматривала никакой уже. Именно по совету Пети, да? Да. Рада, что поступила. Что образование будет юриста, который мечтала давно. Знаете, мне нравится спорить с людьми. И эта профессия как раз таки связана со спором по большей части. Количе я выбирал, просто увидел то, что это юридически. И в моем городе подумал, хорошо, не надо никуда уезжать. Извините, не буду показывать на камеру, а то вдруг еще что-нибудь... И в этих стенах они могут стать тем, кем они действительно хотят стать. У нас нет опыта прошлого взаимодействия с вашими учителями, школьной жизни и так далее. Здесь они могут максимально проявить все свои способности, таланты, которые касаются и профессиональной деятельности, и творческой деятельности. дополнить одну единственную фразу Все могу! С ее. Красавчики народ! Ну что, теперь вы часть одной большой семьи Под названием Международный Восточно-Тропейский университет Пусть все получится Будьте честны, будьте красивы, добры и умные